Балконные кронштейны для цветов от фабрики Ковки. Новые модели уже в продаже. Просто крепятся, перекидываются через перила балкона или беседки, размещают пластиковый цветочный ящик, имеют цветную яркую покраску и дизайн в виде мышек и котят. Балконные кронштейны на сайте фабрикаковки.ру.